Доброго времени суток, дамы и господа! На фоне варящегося супа решил записать небольшое видео, рассказать вам нововведение, которое, наконец-то, делает компания Blizzard 15 февраля. На самом деле, нужно это было делать еще раньше, при условии того, что у нас имеются 5 искорок, мы лутаем рандомные искры, мы пользуемся катализатором уже как получается вторую неделю. Кап-доблести нужно было снимать намного раньше, чем 15 февраля. Но все же, конкретно 15 февраля, в среду, будет снято ограничение на получаемые очки доблести. Получается, если мы на текущий момент откроем очки доблести на каком-нибудь тинке, вот, например, на друиде я нахожусь в текущий момент, то мы можем всего получить доблести 6750. В следующую неделю кап увеличится на... Сколько там? На 750, правильно? Это будет 7500. И, то есть, 7500 — это... Ну, как бы нормальное вроде число, но в итоге мы вообще сможем без капы получать доблесть. Таким образом, можно и сетовые кусочки будет прокрутить в катализаторе, и пушки можно прапать, но на самом деле можно их с помощью искор скрафтить. В общем, просто какое-то позднее слишком нововведение. По факту, это нужно было делать в тот момент, когда стартануло 10.05, но они дотянули до середины февраля. Окей, ладно, я думаю, хотя бы это нововведение будет полезно твинкам, которые захотят прапать свои шмоточки. Но, опять же, для того, чтобы апать шмоточки, нужно Рио. Для максимального апгрейда нам нужно 2-400 очков в эпохальных подземельях. То есть, это какие у нас ключи, там, 17 18 -е. На, там, относительно неодетом твинке вас не возьмут, и может пройти будет тяжело. Так, выйду-ка из этого котла. В общем-то, какие-то такие мысли у меня насчет этого. Думаю, Будет много довольных людей, конечно, ну и много людей, которые думают так же, как и я. Дайте знать в комментариях, как вы к этой новости относитесь. Рады, не рады, поздно, не поздно. Хочу ваши мысли услышать. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!